Логин, сын плотника, пароль начало-начало, один сын, плотника, пароль, начало, начал. Пока ты нас уже, тебе не нужен причал. Сорок лет в пустыне, горечи песка нет, Сорок лет в пустыне, горечи песка нет, нет. Но мочится, жажды ты всегда любил больше, чем быть. Пока глаза закрыты, что небо, что земля, один свет Пока глаза закрыты, что небо, что земля, один свет Я не знаю, куда ты стреляешь, кроме Бога здесь никого нет Ты дуй за сыном плотника, ломись к началу, начал Дуй за сыном плотника, жди резину к началу, начал когда ты будешь там, ты поймешь, что чем нужен причал.